Привет, мои дорогие друзья и зрители! Мы едем в Санта-Груза. По дороге мы заедем в одно совершенно незнакомое место. Я увидела его давно, три года назад, и оно впечатлило меня тем, что многоэтажные дома прислонены к скале и находятся на самом берегу океана. Байба, ну неважно, съезжай вниз. я съезжаю, просто тут круговые движения и поворот. И в этот раз мы обязательно туда заедем. Резиденция Андрея. Мы заехали в Табайбу по ошибке, просто потому что не знали, как проехать к тем домам, которые меня интересовали. Оказалось очень красивое место. Я специально дошла до моря, чтобы узнать, можно ли там дальше проехать. Нам надо вон туда проникнуть Вот такие многоэтажные дома стоят Прямо на берегу Там кто-то лежит, кто лежит Вот такие вот дома. Черепицы Балконы и так вот высоко-высоко. Да, вот такой под острым углом поворот, полая До Соль мы сейчас поедем. Да, теперь такой же, да, теперь mm -hmm. такой же. Mm -hmm. еще выше. Табай-бабай да. mm -hmm. у нас закончился. Мы сейчас выйдем и повернем налево. Сейчас попробуем заехать поближе к Ягдиной присты. На... Слайдер Родосоль. Вот это наша красотинка, которую я все пытаюсь снять. Ну, ничего, мы сейчас ее снимем поближе. Вот, вот сюда. Сейчас вот Родосуль. Ну, вот такое тихое-тихое местечко. Родосуль. Тут вот снят асфальт. Ремонтик. Ну, нам вниз надо, вниз, вниз, вниз. Спасибо. Мне было интересно, как построены эти многоэтажные дома прямо в скалы. Ну теперь мы видим прекрасно, вот скала, а вот дом. Он прямо в скале. Одной спиной он стоит прислоненный к скале. Это просто какое-то удивительное место. К собаке вроде бы нельзя. А, надо убирать за собак. такой чудный пляжик и никого, нет. и никого нет да ну потому что все вон там где-то да ну вон там есть площадочка мы сейчас оттуда томика нашего пустим. <музыка> Pero no puedo, Nunca confunde el amor, la plata y las mujeres. los y los placeres, Por eso estoy bien blanca como para los Es que para ti no hay si no eres aquí no te quieres Pero cuando entorno a los me bien No te quedan Vamos creciendo, todos quieren lo que vendo. Tú eres un juego y te lo rango y tú besando el es que tanto que el no no no no no A la que para no te Pero cuando la lo Yo le llego Y tu mierda alimenta mi ego como tengo paso firme paso ciego ya yeah. yo already know what I mean soy una historia sin fin yeah. Aquí ya aquellas tienen sus genes que nació con el bling la fama me rebrillan como la cubana cubana chama me quieren pero en su cama quieran todos los fines de semana la dejo pero piensan más como salida del sauna húmedas como la fauna ya no no di no se da no se da hey. Такое уникальное место. Смотри, здесь совсем нет ветра. Угу. А, пляж это вот этот позон. Да. да. О, здесь тихо и спокойно. Правда? Никого нет. Никого. И домики прил... прилажены к скале, просто прилеплены. А ты хочешь квартиру в такой домик? Слушай, не, не знаю, может и хочу. А, -а, -а, -а. а почему нет-то? Да, вот здесь вот такой парк у них, видишь? И вот он. мы с тобой спускались вон там. И вон там идут такие дорожки. Вон где то группа построек. Да. Вот там да. мы первый раз съехали, и ты там ходил. Наверное. Да. Так, вот это я сейчас сниму. И вон там наверху, смотри, еще есть такой ярус. И там тоже они вторым ярусом. Я думаю, что там есть и третий, только его не видно. Паймусы, mm -hmm. Mm -hmm. Как здесь купаться? Да, вот это место очень классно оборудовано. С этой стороны заход в море для тех, кто умеет плавать. С этой стороны заход в море для тех, кто не умеет плавать. Здесь очень тепло, солнце жарит. Я их увидела с дороги, поэтому решила заехать в это место, посмотреть, что это за уникальные дома, пристроенные, прислоненные прямо к огромной скале. Их тут несколько ярусов. И все так культурно оборудовано, просто с любовью, так приятно находиться здесь. Удивительно, сколько красивых мест мы открываем на Тенерифе. Видишь, какие деревянные да. сцены. Да, супер. Супер, супер, супер. Да. Все-таки это это север, да. Но все оборудовано. Вот такие, И как деревья все наклонились О, Да ветер, ветер. ветер все-таки сюда да, на берег здесь кораблик как тихо здесь мы только что проходили где мы пили кофе и там просто волны, такой ветер здесь тишина и бриз вообще а поразить да. да здесь тоже прекрасный пляжик Посмотри. Я не сказал, что это. вот такая набережная Вот эти квартиры, они, конечно, замечательные, которые сюда смотрят. Угу. Но здесь же больше квартир, чем две на этаже. Или нет? нет, я думаю, что здесь все продумано. Две квартиры на этаже? Да. Может быть еще есть боковые кухни какие-нибудь. Да, они большие очень квартиры. Да, похоже на то. Вот тебе читалище. Да, точно. Вот читалище, хоть одна русская книга. Пришел на пляж, почитай книгу. Это реклама, реклама еще. Ничего. А, Какого-то медицинского. Центра, проекта, наверное, что? да. На яхте приплыл к себе домой. оставил яхту в квартирке. Затусил. Угу. Наверное, здесь есть ресторан. Вон там что-то похожее. Вон там, видишь, внизу. Пока что инфраструктуру я не видела, но, наверное, есть. А, ну, там что-то есть. Да, ладно, и говорю. О, это погружатели. Да, я же говорю, что тут аквалангисты. Да, клуб аквалангистов. А ты рядом с ними эти то да. А. да. а давай за руле я пойду посмотрю, что там. Ну вот домик какой-то. Ну или пойдем. У -у -у -у. Пойдем. Так, Сай, ты на меня одел, чтобы я специально бегала за ней. Она же свободная мне. Нет, я одел, чтобы голова была в порядке. Спасибо. Моя голова. Дай бог каждому. Я знаю. А, вот. Это стор написано. Это такой стор? Магазин. Здесь вот такие же прекрасные. Настилы сделаны. Такое. Народ... на расслабоне Народ среди пальм Чилит Вот здесь Отличное место Там яхты, я тоже хотела еще бросить взгляд Так ты непростой, это Для этих аквалангистов Дайверс, вон там второе слово дайверс. Так что это магазин для дайверов, поэтому они тут и тут сидят. Да, да, похоже, да. Может быть, вот здесь я в яхтенной пристани. Ну, смотри, фри, а что значит? Не знаю. Стоп, тикет. Ну, мне не надо вот, тикет. Я тот самый без яхты сервис поверта депортива радазул. А, вот, видишь, тут расценки сколько тридцать Это Это два да? в минуту, наверное, 1.92 в час, 15.40, сорок, наверное. Скажите, я не по-английски по вообще ничего не написано? Что... Да, я не знаю, пока нет. Вот э, какой-то магазинчик. Стоп. Стоп. Судя по количеству яхт в порту, Расценки здесь недорогие. Да. Странно, но инфраструктуры здесь нет. По крайней мере, вот в этом отсеке. Может быть, здесь слишком близко для... Да, Санта-Крус, поэтому... Да. А может быть, знаешь, там еще вот с той стороны есть какой-то вход. Может, может там быть... тоже что-то. А вот здесь. Вот он проход. Видишь, чтобы ты далеко не ходил, вот тебе проход на пляж. Чудесно. Я же знала, что это такое редкое место. Я, по крайней мере, на острове такого больше не знаю чтобы вот так вот сделали такой райончик и то новые дома, посмотри не все новые да, на Мика. и то видишь какая зеленая Муха не то есть они с виду не учат, как новые но им уже 10 или больше лет. ищите квартиру Лос Бриллиантес да, вот видишь, Лос Бриллиантос а вот Кастама еще есть резиденция да, он тоже неплохая ну что, едем дальше, вот, красивые всякие обустроенные набережные, причем на всей протяженности, как только ты сюда съезжаешь, вот тебе набережные здесь и вон там дальше застройка продолжается, здесь застройка тоже продолжается. Видимо, здесь все-таки какое-то особое место, потому что оно и море здесь тихое, и, и ветра здесь Через 800 немного. Держитесь правее. Видимо, поэтому этот район так вот хорошо застроен. Вот он плотненько-плотненько, домик к домику, домики все сделочки. Это какой-то спальник. Да, острым, да, Похоже, что это как спальник Санта-Крус. Мы приехали на парковку Кипердины, и здесь я и закончу наше путешествие. Всем спасибо за просмотр, всем добра и мира.